Мы были здесь всегда. Они возродятся. Мы все возродимся. И тогда смертные узнают, как больно ранит наша любовь. Великий Ястреб хочет утолить голод. О горы, достаточно ли ты велик? Я прошу так мало, просто подайся своим темным страстям. Хе. Одно прикосновение. Да, смешно. Твои голосовые связки я оставлю на сладкое. Обожаю ласки поклонников. Иногда я оставляю себе их руки. На память. И еще Человеческая похоть. Великая сила. Здравствуй, птенчик. Мой язык умеет не только шептать заклинания. Чувствуешь, как тьма обволакивает тебя? Это приглашение. Покойся с миром, великий герой. Труд окончен. <смех> Великий ястреб хочет утолить голод. Чувствуешь, как тьма обволакивает тебя? Жертвы получают то, что хотят. И я тоже. Я тебя вижу. <свят> <свят> я дочь смертной и божества. А ты знай свое место. Боги смотрят на нас. Не волнуйтесь, птенчики, я поймаю вас, когда вернусь. Иди со мной во тьму и обретешь блаженство. Ты меня разочаровал, Мальфит. Где же твоя хваленая твердость? Каждое сердце — любовник, убитый во цвете лет. Каждая пара глаз — дурак, увидевший правду. Заклинания — просто слова. Пока их не скажет ведьма. Если интерьер надоел, надо оживить его свежей кровью. Прикосновение, объятия, а потом тьма. Страдание хороший реагент для зелья. Это приглашение. Человеческая похоть. Великая сила. Подходите поближе, воины. Я кусаюсь. Мне всегда будет мало. Такова моя природа. Танцуем во тьме. Волк восстал из мертвых. Неужели его голод утолен? Те, кого я разрываю на части, охотно бросились бы в мои объятия снова. Если б могли. Наши древние могилы разверзлись. Прошу, не тоскуйте по мне, я не оставлю вас надолго. Мои предки наблюдают за мной. Им не придется скучать. Не бойся, не заблужусь. Докажи свою верность. мои жертвы получают то что хотят и я тоже некоторые ритуалы требуют очень тесного взаимодействия о как приятно перебить дыхание жертвы и наблюдать как ужас плещется в глазах Боги вернутся, я об этом позабочусь. Проведу над тобой темный ритуал. Не благодари. Волк восстал из мертвых. Неужели его голод утолен? Я дам тебе все. Я направлю твою руку. Осторожно, птенчики. Я злее своих сестер. Чернейшая магия. Увы, варвик, твоего голода оказалось недостаточно сюда, мой птенчик. Преданность погубила тебя, Кейл. Безумная преданность, рожденная из любви. Не богохульствуй. О, папа, они никогда не Жаль, что мы стали всего лишь соперницами, девочка-шакал. Незадолго до своей гибели отец зачал со смертной женщиной дитя и спрятал его. Из костей моих любовников я сделаю новые троны себе и сестрам. Умею жить за вкусом. Что ты видишь во мне? Ведьму, богиню или нечто большее? Меня устроит только конец света. Как грубо. Придется. Тем же. Из костей моих любовников я сделаю новые троны себе и сестрам. Боги вернутся, я об этом позабочусь. Поцелуй для многих становится последним. Но поверьте, оно того стоит. Кто не сдирал с человека кожу, тот считай нежим. О, как приятно перебить дыхание жертвы и наблюдать, как ужас плещется в глазах. Помогите! Я заблудилась, и на мне почти нет одежды. Сёстры и повелители, я — дочь Великого Ястреба. И я — Подарю вам свободу. Королева Верховных Ведьм. Желаешь сразиться? Или чего-нибудь поинтереснее? Поиграешь со мной? Мой поцелуй для многих становится последним. Но поверьте... Чудесный вечер для темного ритуала. Давайте устроим шабаш. Я не боюсь змеиных укусов. А вот тебе стоит бояться моих. Страх — это слабость. А слабость так непривлекательна. Обнажись предо мной. Да, сопротивляйтесь. Прошу вас. Mm -hmm. Теперь нанесу визит Диане. О, кто же мне поможет? Что не боишься. Над тобой кружат птицы. Молись, чтобы сперва не выклевали глаза. Ха! За одно мое прикосновение многие отдали бы все, что имеют. И все, что могли бы иметь. Кто не сдирал с человека кожу, тот считай нежу. Смертных сводит с ума желание обладать, обладать мной или всем миром. Прикосновение, объятия, а потом тьма и всё. Твоя кровь горит, поет и горит. Я направлю твою руку. Я искупаюсь в твоей крови и обрету новую силу. Обожаю ласки поклонников. Иногда... Я оставляю себе их руки на память. Мама гордилась бы мной, а папа просто любит смотреть, как я убиваю. Проведу над тобой темный ритуал. Не благодари. Мне ведом твой секрет, пожравший солнце. Я знаю. Кого ты предала? Я тебя вижу. Поиграешь со мной? Я умею жить со вкусом. Пора размять крылья. Агент для зелья. Смертных сводит с ума желание обладать... Обладать мой... Или всем миром. Хвастливый язык, бесстыдные глаза... Беру все. Королеве нужна наперстница. Обдумай мое предложение. С каждым новым сезоном я становлюсь сильнее. Я вселю в тебя бесов. Любая часть тела мне пригодится. Для колдовства, разумеется. Преданность погубила тебя, Кейл. Безумная преданность, рожденная из любви. По мне, я не оставлю вас надолго. Если интерьер надоел, надо оживить его свежей кровью. Каждый час колдовской. Твоя кожа мне пригодится или нет, я еще не решила. Глаза. слава древним богам слава нашему возвращению любишь смотреть чернейшая магия О, какое сладкое чувство! О, папа, они никогда не помнят. Станцуй со мной в полусвете затмения. О, кто же мне поможет? Устроить только конец света. Mm, есть. есть на что посмотреть. Mm. Mm. Чувствуешь? Подойди поближе, девочка-шакал. Давай познакомимся. На наперснице. Обдумай мое предложение Возьми меня за руку Не твой, Я дам тебе все Битва ведьм Богов уже предвкушаю удовольствие. Докажи свою верность. Те, кого я разрываю на части, охотно бросились бы в мои объятия снова, если б могли. Некоторые ритуалы требуют очень тесного взаимодействия. Хвастливый язык, бесстыдные глаза. Беру всё. Наши древние могилы разверзлись. Мои боги тебя не спасут. Я чую твои пороки. У тебя горячая кровь. Очарую, приворожу. Очарую, приворожу. Помогите. Я заблудилась, и на мне почти нет одежды. Да, сопротивляйтесь. Прошу вас. Что ты видишь во мне? Ведьму, богиню или нечто большее? Подойди поближе, девочка Шакал. Давай познакомимся. Страх – это слабость, а слабость так непривлекательна. Теперь нанесу визит Диане. Я не боюсь змеиных укусов, а вот тебе стоит бояться моих. Обнажись предо мной. Славься, отец. Славься. Рыцарь Леон? Как ты храбра и благородна. Я вернусь. Но, если хотите, можете пойти со мной. Обними меня. Как жаль, что мы стали всего лишь соперницами, девочка-шакал. Мама гордилась бы мной, а папа просто любит смотреть, как я убиваю. Боготвори меня! ...для прекрасной дамы. Разве не соблазнительно? Завораживает, правда? Я заберу твое сердце. Это всего лишь я? рядом твой секрет, пожравшее солнце. Я знаю, кого ты предала. Черная магия и черные дела. Это не румяна, мои птенчики. Это кровь. О, какой сладкое Благословение Тьмы. Королева Верховных Ведьм. Желаешь сразиться? Или чего-нибудь поинтереснее? Черная магия и черные дела. Словение тьмы Боги смотрят на нас Эш с холодного севера Твое сердце Холоднее льда Твое сердце холоднее самой лютой зимы я сохраню его, Эш. Хватит припираться, мы на одной стороне. Хм! Битва ведьм и богов. Уже предвкушаю удовольствие. Каждое сердце — любовник, убитый во цвете лет. Каждая пара глаз — Дурак, увидевший правду. Я искупаюсь в твоей крови и обрету новую силу. Я вернусь, но если хотите, можете пойти со мной. Я заберу твое сердце. Мое прикосновение, многие отдали бы все, что имеют. И все, что могли бы иметь. Иди сюда, мой птенчик. Одно прикосновение? Ты меня разочаровал, Мальфит. Где же твоя хваленая твердость? Иди со мной во тьму и обретешь блаженство. Древний, Древний бог горы, достаточно ли ты велик? Кожа мне пригодится Или нет Я еще не решила Подходите поближе, воины Я кусаюсь М -м -м, Есть на что посмотреть Я тебя найду, мой птенчик о, и тогда присмыкайся, предо мной, гадюка. Моли о пощаде. Это не румяна, мои птенчики. Это кровь. Возьми меня за руку. Танцуй со мной в полусвете затмения. Я только попробую. Мои предки наблюдают за мной. Им не придется скучать. Желает, правда? Это всего лишь я. <смех> Кто хочет стать закуской для прекрасной дамы? Ха! Твоя кровь горит, поет и горит. Пришло с повелителей. Пришло наше время. Мой язык умеет не только шептать заклинания. Узрите! Никому не снять это проклятие. У тебя горячая кровь. Заклинания. Просто слова. Пока их не скажет ведьма. Разве не соблазнительно? Смешно. Твои голосовые связки я оставлю на сладкое. Не волнуйтесь, птенчики, я поймаю вас, когда вернусь. Холодного севера. Твое сердце холоднее льда. Я вселю в тебя бесов. Твое сердце холоднее самой лютой зимы. Я сохраню его, Эш. Мне задолго до своей гибели... Отец зачал со смертной женщиной дитя и спрятал его. Присмыкайся предо мной, гадюка. Моли о пощаде. С каждым новым сезоном я становлюсь сильнее. Я слышу вас, повелители. Пришло наше время. Они возродятся. Мы все возродимся. И тогда смертные узнают, как больно ранит наша любовь. Я тебя найду, мой птенчик. О, и тогда... Увы, Варик. Твоего голода оказалось недостаточно. Хватит прибираться, мы на одной стороне. Говорят, у меня папины глаза и мамин острый язычок, а коготки мои собственные. Покойся с миром, великий герой. Твой труд окончен. Я дочь смертной и. Знай свое место. Молитва тебя не спасет. Каждый час колдовской. Как грубо. Придется ответить тем же. Да. А? Молитва тебя не спасет. Боготвори меня, Рыцарь Леона. Как ты храбра и благородна. Слава древним богам! Слава нашему возвращению!